Мисминля. Аль-хамдулилахиру билялялямин васалату асаламу алай ашарафилян бия и вал мурсалина алана Мухаммад саллаху алай его алай его асахабия аджмайин. Асаламу алай ему рахматуллаху в рекетух. Мои ученики, сегодня мы проходим с вами четвертый урок. Четвертый урок. По милости Аллаха. Четвертый урок. И это новая тема. Мы на этом уроке с вами пройдем новых слов 5 новых слов но пока мы не начали изучать новые слова я хотел бы повторить пройденный материал для того чтобы укрепились у вас эти слова итак прошлые слова у нас были гада, это бейтун дом ва и каламун карандаш ручка Бабун, дверь, А, вопросительная частица А. Нам, да, ля, нет. Мактабун, письменный стол, Китабун, книга, Сарирун, кровать, Корсейен, стул. Смотрите, сколько новых слов мы с вами прошли. Сколько слов мы уже прошли. А сегодня мы пройдем с вами слово маджит. Маджит все знают уже, наверное, что это мечеть. Мифтах. Ключ. Ключи бывают разные. Ма. Что? Наджмун. Звезда. Камисун. Рубашка. Итак, первое слово. Маджит. Первое слово у нас масджидун. Масджидун. Аллах в Куране даже упоминает это слово. Что все мечети принадлежат только лишь одному Аллаху, и поэтому не предавайте и не взывайте никому и ничему помимо Аллаха Субхану Значит, мечети принадлежат только Аллаху. Масджидун. Масджидун. В нем есть корень. В нем есть корень С этого урока мы будем рассматривать некоторые слова с корнем Масджидун Ма это место Вот как на прошлом уроке я вам говорил Мактаб То есть место, где много книг Или место, где много пишут Офисное здание, например Офисное помещение Или Мактаб, например, библиотека Ма, ма, ма Понятно, да? Или Мадраса, например Мадраса, где много уроков, до уроков проходит школа вот это «ма», и вот здесь «ма» – это место, где много делают саджда. Саджада, смотрите. Вторая, третья, четвертая буква – саджада. Масджид. То есть, то место, где много саджда делают. Смотрите, одно слово, даже уже арабское слово, оно само за себя говорит. Масджид – это значит мечеть. То место, где много делают саджда Аллаху. Масджидун. Давайте рассмотрим. Здесь четыре буквы. Мим, как я сказал, это указание на место. Ма. Даль там есть. Потом есть син. Потом джин. Джим. Ма. Мим. Син. Джин. Джим. Даль. Значит, как я сказал, саджада. Саджада. Вы все знаете, что такое садда. Саджда, «Саджда» – это поклон Всевышнему Аллаху Субану Таля. Когда мы в намазе читаем, когда мы намаз совершаем, мы все делаем саджда. Саджда прям лбом об землю, лбом касаемся земли, лбом и комчиком носом мы касаемся земли, и руками, и коленями и ноги у нас, пальцы ног, все у нас касаются земли. Вот это саджда. Итак, Смотрим, как мим будет здесь писаться в начале. Мим пишется вот так. Хвостик у нее выпрямляется. И тем самым мим дает соединение. Син соединяется со всеми буквами. Впереди стоящие, сзади син соединяется. Влево, вправо, давайте дружить, все хорошо. Джим, она тоже соединяется и влево, и вправо. И последняя буква у нас даль. Так, хорошо. Теперь мы эти все четыре буквы собираем и будем их склеивать. Будем их теперь склеивать правильно. Мим с фатхайма, син с сукуном с, джим с касрой джи, даль с танвиндамой дун, мас джидун, мас, джидун. мас джидун это мечеть. Мас джидун это мечеть, понятно, да? Так, первое слово прошли, по милости Аллаха. Следующее слово. Мифтах. Смотрите, мифтах. Начинается на мим опять. Вот уж эти слова, которые начинаются на мим. Всякий раз, когда начинаются на мим, интересные происходят какие-то изменения. Мы сначала проходили ма. Мактаб или масджид, место, где поклоняются. А ми, если придет, а потом корень слова будет, то это указание на какой-то предмет. Орудие труда. В данном случае это орудие труда, которым открывают двери, или что-то откручивают, или что-то делают. Понятно, да? Это мифтах. Мифтах это ключ. Ключ бывает дверной ключ, ключ бывает гаечный ключ, ключ бывает еще там для инструментов, для конструкторов какой-то ключик. Это все мифтах. Или специально такой ключик, который будильник заводит. Раньше старые старинные будильники такие были, заводились они. Там такая, такой барашек был. Это тоже мифтах. И вот мифтах он. Фатаха это открывать. Фатаха открывать значит. Глагол фатаха открывать. И значит чем мы можем открывать? Это мифтах. Открыть дверь, открыть сундук, крышку сундука, открыть шкатулку. Это должен быть мифтах. Или что-то открутить. Это мифтах тоже. Так, смотрим, давайте. Мим мы уже знаем, как вначале пишется. Дальше, фа соединяется и влево, и вправо. Обратите внимание, фа как пишется. И туда дает соединение, и туда дает соединение. В виде такого узелка получается, и точка. Так, дальше, та тоже соединяется и влево, и вправо. Та соединяется влево и вправо. Алиф мы сказали, он очень такой щепетильный Сам присоединяется, а другим не дает присоединиться к нему. Смотрите, не хочу присоединяться. Так, дальше х. Она присоединяется, но так как олив не дает присоединение, то тогда она остается такой, какой она есть. Понятно, да? Х будет пис будем писать так, как она есть, самостоятельная буква. Итак. Собираем все эти буквы. Мим, фа, та, олив, ха, пять букв, мифтах. В слове мифтах, в слове ключ, пять букв. Мим, фа, та, олив и ха. Теперь соединяем. Мим с кясрой ми, фа с сукуном ф, та с фатхой та, олив с сукуном. Мы его не читаем, но он тянет фатху, которая впереди стоит в два раза. Иха, станвин даммы, мифтахун, мифтахун, ключ, ключ, гаечный ключ, дверной ключ, маш, от машины ключ, или еще какой-то ключ, это ключ, мифтах, все, что можно открутить, все, что можно открыть, это мифтах, фатаха, фатаха, который открывает, открывающая книгу у нас тоже есть такое слово, первая сура, в Куране это фатиха, там мы три буквы. Там как раз эти три буквы и стоят. Фатаха. Мифтахун. Значит, Мифтахун, Мифтахун, Мифтахун. Это ключ. Ключ для того, чтобы мы открыли дверь. Для того, чтобы Фатаха, Фатаха, открыли дверь. Фатаха, Фатиха, Фатаха открывать. Разные виды ключей бывают, как я вам говорил. Ключ бывает дверной, завинтить болтики какие-то. У там свой ключ на замке или ключик для будильника. Их много разных ключей, это все мифтах, мифтах, мифтах. Разной конструкции, разной формы, но все это называется мифтахун. Мим с кясрой это означает предмет, который что-то делает, что-то открывает. Понятно, да? Мифтахун, мифтахун. Значит, у нас мифтах, который открывает какую-то дверь. А дверь мы уже знаем, кстати, как по-арабски. Баб. Значит, у нас есть мифтах, ла, баб. Или мы скажем мифтаху бабин. Ключ дверной, да, например, от двери. Мифтаху бабин. Мифтаху бабин. Мифтаху бабин. Понятно, да? Так, дальше. Третье слово. Наджмун. Третье слово у нас будет «наджмун». «Наджм». Три буквы. «Нун», «джим», «мим». «Наджмун». наджм, наджм это звезда. Звезда может быть в небе. Тоже в Куране очень много приводится это слово. наджм Первая буква «нун». Вторая буква «джим». Третья буква «мим». «Наджмун». «Наджмун». Наджмун". «Нун» в начале, смотрите, как пишется. «Растока». Вот так она пишется, соединяется со второй буквой. Джим соединяется и влево, и вправо хвостик у него выпрямляется. И смотрите, как Джим как теперь пишется. Соединяется и дает соединение спокойно, без проблем. Джим. И последняя буква МИМ. Она соединяется, и у нее хвостик закругляется. Так, все. Теперь мы должны эти буквы склеить в одно слово «наджмун». Так, «нун», «джим» и «мим» мы теперь склеиваем. И получается «нун», «фатхана», «джим», «сукун», «дж», «мим», «данвиндамма», «мун», «надж», «мун», «наджмун», «звезда», «наджмун», «звезда». Смотрите, «гада наджмун». Смотрите, гада наджмон синий, гада наджмон зеленый, гада наджмон красный, гада наджмон желтый. Много Наджмун. Какие красивые Наджмун. Смотрите, это морская Наджмун, да? Морская звезда. Может быть, звезды на небе. Могут быть звезды на погонах у офицеров. У солдат звезды есть. У офицеров есть звезды. Это Наджмун, Наджмун, Наджмун, Наджмун. Смотрите, сколько много наджмов, разные наджм, большие, три наджм большие и еще маленьких там сколько, сколько, сколько, больше десяти наджмов. Это все наджм, наджм, наджм. Звезда наджм. Запомнили? Следующее слово. Камисун. Камисун это рубаха. Камисун это мужская рубаха. Запомните. Камис мужская рубаха. Камисун, Камисун, четыре буквы. Камисун. Тоже в Куране, кстати, приводится в суре юсуфа Камис. Значит, кав там есть. МИМ есть. Я есть. САД есть. Камисун. Ков в начале, у нее хвостик просто выпрямляется. Мим мы знаем, что она соединяется и влево, и вправо. Она спокойно дает соединение. Смотрите, как красиво выглядит мим. Мим соединяется и влево, и вправо. Я тоже соединяется и влево, и вправо. Я тоже соединяется влево, и вправо. Ну и сад. Она присоединяется и закругляет, и заканчивает предложение тем, что она уже соединений никаких не дает. В конце она пишется так. Теперь мы их склеиваем эти все буковки: Коф, мим, я, сад, ков, Фатхака, мим, Кясрами, я, с сукуном. Оно будет тянуть кясру, которая впереди. Камисун, два раза мы тянем кясру. Камисун и сад стандвиндамы сун. Камисун, понятно, да? Я с сукуном мы не читаем. Она будет тянуть кясару, который идет впереди. Это правило. Камисн. Смотрите, четыре камисса. Гада, камисн. Один камис. Вагада камиссун. Второй камис желтый. Вагада камиссун, еще один серый камис. Вагада камиссун, еще один камис. Клетчатый. Значит, одни камис, камис, камис, камис, камис. камис. Рубашки, рубашки, рубашки, рубашки. рубашки. Теперь еще одна у нас вопросительная частица появилась. У нас была первая А, алиф с гамзой и с фатхой. А теперь Ма появилась. Магада, что это? Что это? Магада, что это? Магада, это что это переводится, понятно, да? Ма переводится как что. Магада, что это? Итак, вопрос задаю. Магада. Что это? Нужно ответить. Это мечеть. Говорим. Гада. Масджидун. Махада. Гада. Масджидун. Махада. Газам. Масджидун". Теперь вы можете вопрос-ответ играть со своими родителями, со своими братьями, сестрами. Вы можете задавать вопросы и отвечать на них. Махада. Гада Мазджидун. Махада. Гада Сарирун. Махада. бабун Магада, гада байтун. Магада, магада, магада, магада. Что это, что это, что это, что это? Это ложка, это вилка. Магада, это пельмени. Магада, это кисель. Угу. Все теперь, у вас теперь есть вопрос, дорогие детишки. Теперь вы можете постоянно спрашивать своих родителей. Магада, магада, магада. Понятно, да? Так, ключ. Ага, ключ. Ключ гаечный. Откручивать какие-то гаечки, какие-то болтики. Махада. Нужно сказать, это ключ. Гада-мифтахун. Мифтахун. Махада. магада, мифтахун Махада. Еще раз, еще раз, еще раз. Повторяйте прям за мной. Не стесняйтесь. Детишки, обязательно повторяйте. Махада. Что это? Ма Гада-мифтахун. Гада-мифтахун. Махада. -га о, здесь смотрите, сколько мифтахов. Ого! Фиолетовый мифтах, это мы уже проходили. Вот этот для будильника какой-то мифтах, или какой-то электрический поезд можно завести. Вот этот третий, какой-то зеленый какой-то мифтах, тоже какой-то интересный мифтах. Вообще какой-то специальный, какой-то, какой-то, наверное, прям можно открыть сейф. Или можно какой-то сундук с драгоценностями открыть. Угу. На чердаке у бабушки, наверное, лежит какой-нибудь сундук древний, древний, древний, которому 100 миллионов, миллионов, миллионов, сексиллионов лет. Его можно открыть вот таким мифтахом. Третий он там мифтах синий, который прям одевается он на специальные болтики и крутится, крутится, крутится, крутится. Чтобы он не соскочил, специально сделали такой мифтах. Очень удобный, кстати. И еще красненький мифтах, который мы уже проходили, который заходит в дверную скважину. Ну и баб еще там есть желтый баб дверь желтая дверь магада ада мифтахун ада мифтахун ада мифтахун надо много много много мифтахун все ответили ответили магада гада бабун это дверь гада бабун магада что это гада бабун агада маздидун вопрос смотрите агада маздидун а это мечеть нужно ответить да это мечеть нам! Адамазджидун. Агада мазджидун. Нам. Ада масджидун. Ну-ка, давайте все повторяем. Задаю вопрос. Агада масджидун. Отвечайте теперь все. Громко-громко-громко вз... отвечайте. Чтобы все услышали, соседи даже. Агада Масджидун. Так, дальше. Агада камисун. Камис, мы знаем, что это рубашка, да? А я вопрос задаю такой провокационный. ага да он? А это камис? А это рубашка? Нужно сказать, нет, это не рубашка, это ключ, это мифтах. Кто не знает, как отвечать, это не рубашка, просто говорите, ля, агада, не камис. Гада мифтах. Вот так отвечайте. Те слова, которые вы не знаете, говорите по русски, по татарски, по башкирски, по казахски, по узбекски, по таджикски, по любому языку, какой знаете вы язык, на любом языке, по чеченски, по английски, по китайски, по еще какому-нибудь тому, какому-нибудь скандинавскому языку. Отвечайте главное. И вставляйте в свои предложения, в свои слова, арабские слова. Амисон, Сарирон, Бабон, Китабон, Масджидон. Вот эти слова у вас должны постоянно быть в голове прям. Не заметите, через год, через два года вы уже будете прям профессионала арабского языка. Дорогие детишки, вы будете уже знать арабский язык, сидеть спокойно родителям своим арабский переводить. Скажите, ну что, вы не понимаете, что ли, что здесь говорится? ля и ля га илла Субханаллах, Так. Рубашки. Агада бабун. А это баб? Дверь? Нет, это не дверь. Ля-а. Ага-да камисун. ага камисун. Так ведь, да? Так, вопрос теперь. Магада. Что это? Ага-да... Наджмон красный, гада наджмон зеленый, гада наджмон желтый, гада наджмон синий. Прям так берете и прям отвечаете, детишки. Если кто-то еще ваши, если родители подписаны на телеграм канал, который вот здесь всегда вылезает, там я скидываю PDF формат. И, и там все есть в PDF формате, можно PDF формат скачать этот урок, открываете и читаете. И еще попросите своих родителей, чтобы распечатали на красивом, красивом, на цветном принтере. Но если нет цветного принтера, на обычном принтере пусть распечатывают вам, а вы берете краски, фломастеры, карандашики, ручки цветные и раскрашиваете все и это прям цветным, цветным, цветным делаете. И пишите, и стараетесь, и читаете. И произносите, и вслух, и друг с другом играете. Вот только так, только так арабский возьмете. Дальше. Вопрос задаю. Магада. Магада. Нужно ответить, это мечеть. Это мечеть. Дальше. Агада каламун. А это калам? Калам это у нас карандаш или ручка. Агада каламун. Нужно ответить, Нет. Это звезда. Это много-много-много-много звезд. Ля, ага, да, наджмун. Наджмун такой, наджмун зеленый, наджмун синий, наджмун желтый, наджмун красный. Ля, или иляллах. Иля, Сколько же тут наджмов? Ага, да. Камисун. Задаю вопрос вам провокационный такой. Агада да, камисун. Нужно ответить да или нет. Сами теперь уже вы должны знать, как правильно ответить. Ага, да Амиссон. И теперь еще новое задание. Быстро, быстро, быстро будут промелькать картинки, а вы сразу должны говорить по-арабски. Наджмун. Камисун. Меджиддн. Мефтахон. Бабан он Камисон, Наджмун, Меджидун, Наджмун. А, Видали как? Видали как? Теперь я вам буду говорить то же самое, показывать, но я не буду говорить, сами будете теперь говорить. О. Ага. О. Так. А это что? Магада. Ну, я думаю, вы все ответили правильно. А, детишки? А? Правильно ответили? Жалко, что я с вами не могу находиться рядом. И не послушаю вас. Но я бы радовался. Теперь здесь гада. О, здесь в текстовом теперь. Смотрите, здесь текстом. Байтон. О, здесь надо успеть прочитать. И прям произнести, а если еще можно перевести, это вообще будет супер-супер-супер-супер-супер! Ва! Калямун! Карандаш, ручка! Бабун! Дверь. А. Вопросительная частица А. Нам! Да. Ля нет. Мактабун офис или стол. Письменный. Китабун. Книга он, Кровать. Надо все успеть. он, Стул. маджидун, Мечеть. О, новые уроки уже, новые слова. Мифтахун. Ключ. Угу. Ма. Что? Наджмун. Звезда. Камисун. Рубаха. За эти уроки сколько слов-то мы уже прошли? Давайте сейчас еще раз повторим, а? Только сами теперь читаете и сами переводите. Машалла, Машалла, Машалла, Баракаллауфикум, Джазакуму Аллаху, Хайран, хайрал джаза На этом урок наш закончился, подошел к концу. Субханак Аллаху субханакаллаху бихамдик, ашхадуалла иллаха илля анта, астагффирука, ватубу, илейка.